Так, всем приветик, с вами Оля. И сегодня хочу вам показать мои новинки LPS. Сегодня, точнее сейчас, мы только что приехали из магазина. Хотели ехать на дачу, но там вырубился цвет. Ну, мы заезжали в магазин, и там мы купили одного пэта. Пакетики и новой коллекции. Кстати, хотела сказать, что скоро выйдет третья серия сериала «Неблагополучный лагерь». Ну, вот так. Значит, и вот так выглядел этот пакет. Вот такой вот пакет. Там мне попалась одна очень клевая собачка. Вот такая миленькая собачка. Она просто няша. Смотрите, какая она милая. У нее цветочки на морточке. Сиреневенькие такие. У нее зеленые глаза. Э, я не знаю, как порода, да, и вот что в этом пакетике шло, там шел вот такой вот каталог, карточка этого подшопа. говоря, в жизни этот подшип намного красивее, чем на карточке. И маленький каталог, и инструкция. Ну ладно, всем пока, с вами была Оля. К нам за Доги, пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите внизу вопросы, и комментарии. Всем пока, с вами была Оля.